Нам часто говорят, у вас курс ораторского искусства есть, и мы к вам хотим, но он слишком длинный. Нет возможности выкроить 5 недель на то, чтобы обучаться. Но и мы решили сократить программу, специально сделать интенсив. Это две с половиной недели. Что можно успеть за две с половиной недели? На самом деле можно успеть очень много. Можно сделать главное – включить осознанное отношение к тому, что я говорю, как я говорю и как я выгляжу во время своего выступления.